Шоба Си Heaven, Она же Шоба Марина Наконец-то мы увидели макет этого топового проекта От застройщика Шоба Риэлти Которая находится в самой топовой локации Такого шоба еще не продавала А вы все знаете этого застройщика У них ведь такой массированный маркетинг Ну что ж, друзья, расскажу вам сейчас В чем плюс этого проекта Что и почем можно купить, какие нюансы В следующем видео я покажу Локацию и сравню этот проект С прямым конкурентом Дамак Бэй, Кавали Тауэрс Этот проект, который будет находиться Прямо через дорогу, давайте покажу Где, сразу анонс Значит, вот эта дорога идет на бич то есть, вот она, береговая линия сюда продолжается, здесь у нас стоит Шоба Sea Heaven, а вот здесь вот будет стоять Дамак Бэй Кавалит Тауэрс. Сегодня говорим про Шобу, в следующих обзорах смотрите локацию и сравнение этих проектов. С вами Даниил из города мечты, города Дубай. Поехали! Находится все это прямо напротив острова Блю Уортерс, пляж Джейбер Бич. То есть это самая топовая локация, особенно среди русскоговорящих. То есть Дубай Марина, это самый топовый район среди россиян. Он практически весь застроен. Вот здесь вот, начиная отсюда, все вплотную застроено огромными небоскребами. этажность там 100 этажей и выше. Но вот самая первая линия была свободная. И вот на сегодняшний день здесь у нас парковка для яхт, там дальше у нас заходят уже большие, в ту сторону порты для больших кораблей для теплоходов, здесь у нас, повторюсь, идет дорога на, отрас, на остров Бичфронт, застроена отдельным проектом Ямара, показываю на людей, вот где стоят эти люди, там значит Бичфронт от Ямара. И чем еще раз хороша эта локация? у вас? Но единственное, у вас пляжи, конечно, здесь нет Это у нас э, марина То есть, как бы, набережная с парковкой для яхт Прогулочная зона вот эта сохраняется Здесь тоже очень много прогулочных зон Туда вглубь Уходят, То есть здесь есть где погулять, есть где походить Это первая линия с лучшими видами на море И э, больше ничего здесь уже перед ним не построят Плюс здесь ходит транспорт, здесь вот ходит трамвай Тут можно пешком дойти до метро Здесь различные заведения Объективно у нас обзор, поэтому я вам сразу сейчас скажу И недостатки этой локации и этого соседства Во-первых, те дома, те, та целая куча небоскребов, которые стоят вот здесь Это дома довольно старые Среди них есть долгострои, которые до сих пор не сданы. Среди них есть дома уже слегка обветшалые по дубайским меркам, которые уже сдают на шеллинге где живет куча разного народа, то есть соседство на самом деле вовсе не элитное и не лакшери, это такое скорее можно назвать таким проходным двором. Планировка района она довольно устаревшая, там сложно переходить дорогу через таймвайные пути, то есть я сам там живу сейчас в этом районе, я могу сказать вот как есть, что там, что там к чему, а, то есть вот именно изнанка района она такая, не особо классная, но в то, но в то же время обложка, она действительно лакшери И выглядит как лакшери, и таковой является Но, в общем, я хочу у вас, вас от каких-то чрезмерно радужных ожиданий Для каких целей подходит вообще этот объект? Скорее для жизни Здесь нет мелких площадей Здесь one bedroom площадь начинается от 84 квадратов Здесь вообще нет студий Дальше живут двушки, трешки то есть, вроде он как больше предполагается, что это проект для жизни, для постоянного проживания, но насколько комфортно и удобно вам будет жить в такой локации, ну, скорее зимовать, скорее, если вам нужна квартира для того, чтобы приезжать иногда, вот, любоваться, ходить, гулять, но не для постоянной жизни в Дубае. Ну, впрочем, наверное, это самая частая цель покупки именно такая есть. если вам нужна такая квартира, можете посмотреться. Давайте по бюджету проговорим. Что касается цен. Это самый лакшери проект от застройщика Шоба. Но, впрочем, если честно, у них в чем это лакшери проявляется? У них довольно сдержанный дизайн всех их проектов. Отделка у них качественная, качественно исполненная, но очень, на мой взгляд, вот честно вам скажу, очень блеклая. И с точки зрения... вот цветов оформления очень даже я бы сказал чрезмерно сдержаны с дизайном у шубы Вс вот всегда во всех проектах были проблемы в том смысле что там нет того что любит у нас скажем что любим мы что любит русскоязычный спрос вот у дома как кстати говоря с этим всегда был полный порядок рисует дамаг очень красиво но ну, мы сравниваем сейчас да прям соседние дома Напишите мне на WhatsApp Я скину вам презентации И того и другого проекта вы сравните Итак, что мы, сколько шоба просит Вот за такой объект, который Безупречно расположена, если вам нужна квартира для зимовки Который будет выполнен качественно Но в то же время совершенно сдержанно Во-первых, в продажу открыта сейчас только первая башня Tower A Вот эта Tower A стартовала еще, при лаунч был в декабре Цены тогда были заявлены и от 3.6 миллионов дирхам То есть от миллиона долларов И проект был встречен холодно До такой степени, что они отложили реальный лаунч Реальный запуск проекта до... После нового года. В итоге повторно его объявили в продажу и уже снизили цены. Да, вот как бы ушел вообще всегда завышенный ценник был по всем их предыдущим проектам. Ну, относительно места расположения, локации, процентов на 20-30 цена была всегда выше. Но вот и сейчас в результате они снизили цены на 20 процентов. Заявлен был старт от 3.6 то по факту сейчас вы можете купить квартиру, вот one bedroom, все one bedroom смотрят на заднюю сторону, можете взять их за 3.1 миллиона дирхам, причем это не самые нижние этажи. То есть как обычно бывает, обычно бывает, что анонс цены, он всегда заниженный, чтобы привлечь внимание. А по факту, когда вы начинаете что-то покупать, уже получается, что вы можете взять уже только подороже, таких дешевых френдов уже нет. А у шубы вот в этом проекте вышло все наоборот. А в анонсе заявили вот 3.6, а сейчас, спустя месяц после анонса, пожалуйста, за 3,1 миллиона можете приобретать. Повторюсь, что однушки, самые недорогие юниты, смотрят вот на эти вот высотки. Вот когда на месте я буду снимать, если чуть, обязательно смотрите. Обязательно подпишитесь на мой канал прямо сейчас, чтобы не пропустить это видео. И вам очень наглядно будет увидеть, я проеду по району, похожу, поснимаю, даже во дворы зайду, чтобы вы поняли и ощутили, что же представляет из себя эта локация. И я об этом расскажу, как реально местный житель. Я там живу буквально там через, через два дома. Вот от этого места. Я там в окно его могу видеть. Если вам нужны хорошие виды, то они уже из торцевых. Квартир начинаются, но это только двушки. Вот на эту сторону выходят двушки. Цены на них начинаются от 4.8 миллионов дирхам. Это будет 14.15 15 этажи. Тоже не самые маленькие, уже не самые низкие этажи. Ну и где-то там до 5 с копейками. Вот туда они смотрят на остров Блю на колесо обозрения. Закатный вид. В принципе, очень хороший вид. Я бы сказал, что этот вид ничем не уступает прямому виду на море, потому что что это вот ну как бы очень много красоты именно с этой стороны то есть и пляж и blue Waters, и самые вот эти вот красивые лучики закатного солнца тоже будут все ваши ну и самые дорогие юниты и, кстати их осталось довольно мало вот на 40 с лишним этаже осталось пару квартир сюда смотрят трешки Которые стоят уже по 7 с лишним миллионов дирхам Итак, как видите, чтобы привлечь внимание к проекту Максимальная шоба пошла на беспрецедентный шаг Она занизила цены Очевидно, что следующие башни, которые будут продаваться Они уже отыграют вверх на этом фоне Потому что народ сейчас очень много стал спрашивать про этот проект и здесь уже продают этажи. Итак, что значит купить этаж? Для вас, как для э, инвестора, вы можете взять целый этаж на особых условиях по оплате. Вы можете перепродать этот этаж, потом, когда внесете 20%, у вас будет несколько месяцев на перепродажу этих квартир. То есть вы можете вложить всего лишь, там, всего лишь около... 15-20 миллионов дирхам на скидку получить весь этаж все планировки и перепродавать их с хорошей наценкой тогда, когда застройщик уже выйдет из этого проекта. В основном в Дубае на перепродаже на быстрой зарабатывают те, кто берет этажами. Потому что у них всегда особые условия от застройщика. Если вам интересны эти условия, напишите мне, и мы с вами. Обсудим эту сделку. Вот, кстати, вот те высотки, вот, про которые я рассказывал, а прямо перед ними вот здесь вот будет стоять проект вот смотреть на колесо обозрения, которое, к слову говоря, не работает. Вы же в курсе, да, что неизвестно вообще, когда его починит. С колесом что-то пошло не так. А вот здесь, значит, дорога, от которой начинается существующаяся стройка, а вот, вот здесь непосредственно за этим зданием, насколько я помню, строится мечеть. Опять же, на месте я покажу покажу вам этот паспорт объекта. То есть, вот этот участок шобы там еще нет работы. А вот здесь уже на 4 работы и ведется строительство большой мечети. А, то есть однушки будут смотреть как раз вот сюда на нее Ну и конечно забавно, что всем домам, которые стоят вот здесь по первой линии А там и отели, по-моему отель Хилтон, еще какие-то отели Будут перегорожены новым проектом шобы Впрочем, я думаю, они уже не сильно расстроятся Эти дома там стоят порядка 15 лет Уже они далеко не самые топовые и элитные что же, рассказал я вам сейчас я о плюсах, и очень прошелся, я бы так сказал, по минусам. Пишите обязательно свои комментарии, что вы об этом думаете, какое ваше мнение отношение к проекту Shoba Sea Heaven, Shoba Marina. Будет интересно пообсуждать, потому что старт был громким, немножечко получилось у них скомканным, но тем не менее Поскольку недвижимости там почти не строится новый, спрос на нее превышает предложение. Поэтому, конечно же, в любом случае проект разбирается. Большая часть первой башни уже распродана. Новые башни стартанут, ну точно, уже не дешевле. Кому интересно детали, пишите мне на WhatsApp, я скину вам всю информацию. И ждем, конечно же, новый обзор, который я вам пообещал только что, так сказать, с места событий. С вами был Даниил из города Мечты, города Дубая. Всем пока! А вот, кстати, сад поля для гольфа, который застройщик разбил прямо здесь, в отделе продаж.